Эта клавиатура стоит 10 тысяч долларов. Эта клавиатура нам стоит 500 долларов. Этот, этот. Этот странный ноутбук стоит 0 долларов. Эта клавиатура стоит 1000 долларов. 1000 долларов. 500 долларов. 10 тысяч долларов. Эта клавиатура за 0 долларов. И вы в курсе, что там же лучшего узора за 200 долларов да, это какой за 100, 100 долларов не клавиатура и сегодня узнаем насколько который за 10 тысяч долларов сможет реально ускорить вашу внутреннюю жизнь вау вау вау я говорю что 100 тысяч долларов это много а за 10 покупать устраивай как хочешь тут даже есть подсветка я только вот не понял, как она делается. Вот так, ладно, добрать. Штука, штука, штука, штука, штука, штука, штука, штука. И что-то не работает. Но ну, вроде работал. Сегодня все вас, с вами был Макс Прайм, подписывайся. Бум.